Я рад всех приветствовать. Если вы до сих пор еще боитесь, что санкции в отношении криптовалют или каких-то других э, действий затронут вас, если вас устраивает 30% доходность в валюте, то это видео исключительно для вас. Я расскажу сегодня про протокол Just, Just Land DAO, который позволяет при определенной э, методике работы зарабатывать на текущий момент. 30% годовых на стейблкоинах. При этом вкладывать деньги не нужно на год, на 2, на 3, как в некоторых э, э, биржах, например. Здесь вы можете деньги вкладывать на тот срок, который вам нужен, и вы в любой момент всегда ваши деньги можете забрать обратно. Доходность будет начисляться ежедневно, постоянно, и доходность на текущий момент составляет вполне э, реальный 30% годовых на стейблкоинах, то есть в валюте. Смотрите данное видео до конца. И вы тоже эту стратегию можете, сможете применять. Что я в этом видео расскажу? Расскажу, какие стейлбеки нужны для реализации данной стратегии. Расскажу, какой потребуется кошелек. И подробно процедуру внесения денег в протокол. Посмотрим мы расчеты. И посмотрим, как получить доходность 30% годовых. Вы эту стратегию также самостоятельно сможете без проблем реализовать. Что нам потребуется? Значит, нам потребуется кошелек TronLink. Я вот в прошлом, если кто не знает, что такое кошелек TronRing, это кошелек сети Tron. Мы будем работать в сети Tron. Вам потребуется его зарегистрировать. И два видео у меня есть по данному кошельку, где полностью про него я рассказываю. Как его зарегистрировать, что нужно сделать, чтобы все ваши транзакции были бесплатны. Это очень важный момент, чтобы все транзакции, которые вы будете совершать, вы за них не платили ни копейки. И при этом вы еще дополнительно на свои э, монеты трон, которые вы должны будете застейкать, вы будете получать еще дополнительно около 5% годовых. Что, в общем-то, неплохо, поскольку данная монета на текущий момент на медвежьем рынке показывает достаточно стабильный результат. Все этого вопроса я не касаюсь. Это в отдельном видео, там два больших видео, там подробнее я все рассказал. Что нам потребуется? Здесь есть вот в данном кошельке, После того, как я рекомендую вам его сразу установить, посмотреть те видео, и если вы не смотрели, уже тогда вернуться к данному видео. Здесь вот есть такой список а, приложений, и мы прямо здесь можем найти вот этот протокол JustLandDAO. Можно прямо отсюда его, соответственно, запустить. Вот откроется данный а, протокол. Вам будет необходимо сюда подключить свой кошелек. Делается это очень легко. То есть здесь вот нажимается подключить. Сейчас у меня уже кошелек подключен. Если его сейчас заблокирую, он, соответственно, отключится. Рекомендую всегда кошельки в заблокированном виде держать. Вот здесь есть Connect Wallet. И Connect Wallet мы подключаемся к TronLink. Это самый лучший кошелек в сети Tron. Я ввожу свой логинг-пароль, разблокирую кошелек. И вот у меня сейчас к моему кошельку вот здесь вот адрес высвечивается, подключено. Что данный протокол позволяет? Он позволяет нам брать в долг и стейкать э, монеты под определенный процент. Ну, видите, здесь процент совершенно разный есть. Можно, опять же, вот, Tron застейкать, но смысла нет, потому что можно в кошельке под больший процент застейкать. Нас будет интересовать очень интересный стейбл-коин от сети Tron USDD. Именно с ним мы будем проводить все э, действия, потому что у него очень хорошая доходность. Вот сейчас она немножко упала. 7,1% годовых. Но наша цель получить 30% годовых как мы это все делаем здесь есть две возможности есть возможность а, а, клавиша supply а, застейкать данные монеты под данный процент и есть возможность взять долг если вы стейкаете например 1000 долларов то есть возможность застейков 1000 долларов сюда положив в данный смарт контракт данный протокол возможность взять 80 процентов от вложенных денег. то есть вложив 1000 долларов вы можете 800 долларов взять в долг но смысл да вложить сюда под 7 процентов взять под 6 процентов годовых смысла большого нет смотрите что здесь есть какая есть фишка здесь процент 7 и 1 годовых но есть еще стейблкоин здесь же который можно взять долг под 071 процентов годовых представляете берем можно взять долг вот под такой процент и обменяв его на StableCoin USDD, снова вложить сюда в данный протокол. Сейчас я вам проведу небольшой расчет и покажу, что из этого может получиться. У меня такая простенькая программка есть в Excel. Здесь я сделал расчет доходности. Значит, здесь указан тот процент, под который мы вкладываем в протокол. Это процент, который можно взять в долг под средства. И это процент, который мы будем платить за те средства, которые мы берем в долг. Итак, берем 1000 долларов. Вкладываем 1000 долларов под 7,1%. Интересно? В принципе, неплохо, но маловато. Вложив 1000 долларов, мы 800 долларов берем в долг от э, минус 0,7 годовых. То есть вот 800 Берем в долг и теперь у нас получается берем их в долг и вкладываем снова под 7,1% годовых. То есть мы вкладываем стейблкоин USDD, а берем в долг USDG Just Stablecoin. А оба стейблкоина stable децентрализованы и поэтому вы вообще про блокировку ваших средств можете вообще забыть. следующее У нас теперь 1800 вложено и мы можем взять 80 процентов от своих средств то есть еще дополнительно мы теперь можем взять 640 долларов итого у нас получается то есть соответственно вот 1440 это 80 процентов от 1800 соответственно мы тоже их меняем на Just Stablecoin, меняем на usdd и снова вкладываем в протокол. Но теперь уже у нас 1800. Мы получаем 12% годовых. Мы берем деньги. Меняем снова. И вкладываем. У нас получается 2440. То есть вот эти вот 800 мы вложили. Дополнительно еще 640 взяли. Вложили. 512 взяли. Вложили. Видите, у нас дают 80% от вложенных средств. Поскольку мы каждый раз складываем все меньше и меньше, то есть нам каждый раз выдают все меньше и меньше. И вот так вы можете сделать достаточно много итераций и выйти на доходность свыше 30% годовых. При этом у вас будет в протоколе находиться порядка, имея свои собственные 1000 долларов, 1000 долларов вы можете вложить в протокол 4725. Можно и дальше продолжать а, такие же делать итерации, но это уже достаточно, ну, мизер, здесь вы дополнительно а, там несколько десятых добавите. Просто вам, если потребуется вывести деньги, вам тоже придется вот это вот как бы а, раскручивать обратно вот эту вот процедуру. То есть вы сразу отсюда не сможете там вывести все деньги, вам нужно будет часть денег вывести погасить ваш кредит и снова часть вывести, погасить ваш кредит. Но имеет смысл вот где 5-6 итераций делать, достигая доходности там, почти, почти 30% годовых. Соответственно, если у вас 2000 долларов или 3000 долларов, вы ту же самую процедуру повторяете. То есть вы сможете взять тогда сразу в долг 2400, вложить их, вот, имея 3000 долларов, вы можете там Порядка, там 13 14 тысяч долларов реально положить под 7 процентов годовых при этом у вас вложены стейблкоины, взяли вы в долг стейблкоины и фактически ваш риск минимален при этом на данном кошельке у меня средств нет я здесь он покажу вам другой кошелек где у меня несколько таких итераций проведено и здесь вот смотрите у меня Лежат УСДД под 7,1% годовых. Но вчера было еще 7,3%. Постоянно вот этот процент он меняется. Он в пределах от 7 там до 7,5 колеблется. Там 7,8-7,9 бывает. Здесь ну, немножко у меня лежит УСДД, USDT стейблкоин. Процент здесь видите сейчас порядка 6. Тоже очень хороший процент. И сейчас я всего лишь должен протокол по Just Stable 0.136 долларов. При этом награды мои уже составляют почти 8 долларов. Значит, из чего здесь складывается доход. Здесь вы получаете, смотрите, написано 0,64% это базовая доходность. И они у вас сразу начисляются сюда к вложенным средствам. А оставшиеся 6,46% у вас вот здесь они накапливаются и выплачиваются вам раз в месяц. Ну, если вы деньги заберете из протокола, соответственно, они вам сразу Будут, то есть вы, э, будут начислены. То есть вот такие несложные процедуры, которые позволяют вам повысить вашу доходность до 30% годовых. Какая последовательность ваших действий и сколько это все это стоит? Значит, перед тем, как вы на начать э, работать с новой монетой, любой стейлбокон, который будете вносить или вынимать из протокола, вам потребуется вначале сделать так называемый approve монеты, Ваше разрешение, что вы с ней будете работать. Стоит это немного, всего 20 тысяч энергии. Затем вы вносите в протокол уже ваши стейблкоины, а, которыми будете работать. Ну, USDD. Предварительно их, соответственно, нужно будет купить на бирже. На какой бирже их можно купить и обменять, в принципе, это можно сделать на а, бирже KuCoin. Там есть и Just coin и USDD есть. Оба эти стейблкоина там нужно купить. Точнее купить там ОСДД и первый раз внести в протокол, нажав клавишу supply, стоит около 80-90 тысяч энергии После этого вы можете брать в долг стейблкоин и just на взять в долг, стоит дороже, 130 тысяч энергии. После этого вы либо меняете эти монеты через SunSwap, это приложение тоже есть в кошельке, прямо из кошелька TronLink, можно на него уйти. Стоит это около 120 тысяч энергии. Или в другой вариант вы можете отправить на биржу ваши стейблкоины. Adjust coin, На биржу KuCoin. Там обменять их на USDT. Потом USDT обменять на USDD. И вернуть их обратно сюда в кошелек. И после этого тогда вы соответственно их снова вносите в протокол Supply. Снова берете в долг. Снова меняете стейблкоины Adjust стейблкоин на USDD э, и снова вносите их в протокол. То есть вот повторяя ту схему, которую э, я показывал э, в калькуляторе. И, соответственно, сделав э, ряд таких манипуляций, вы можете достигнуть 30% годовых. Э, сколько для, вам для этого потребуется энергии? Энергии вам для этого потребуется много. И для того, чтобы вот здесь у вас достаточно было энергии, вам нужно застейкать э, порядка 15 тысяч трон, и это будет э, где-то 30-450 тысяч энергии. Это хватит вам на один круг. То есть внести в протокол, взять в долг, обменять и снова внести в протокол. Соответственно, на следующий день вы можете эту процедуру повторить, потому что у вас вот эта энергия, которую вы потратите, все это подробно я рассказывал в видео про кошелек. Когда рассказывал. Эта энергия у вас через сутки восстановится. И вы делаете следующую итерацию. Слово берете в долг, обмениваете и вносите потоку. Здесь у вас работают два а, стейблкоина. USDG и USD. То есть вот эти два стейблкоина позволят вам работать за счет чего? За счет большой разницы а, в, а, в годовой доходности, которые на них начисляются. Какой ваш риск? Сильная отвязка USDD от стейблкоина э, USDG. На самом деле, вот если вот этот стейблкоин USDG у вас потеряет, или даже стейблкоин потеряет а, привязку к доллару, для вас это, наоборот, благо. То есть вот э, этот стейблкоин вас вообще не волнует, потому что вы его занимаете. Если он станет дешевле, то там на 10- на 20 то это повод тут же вернуть его, вынуть из протокола ОСДД стейблкоины, обменять на вот этот стейблкоин и вернуть его, потому что он стоит вас дешевле. Вам сразу там 10-20% годовых, вы тут уже, 10-20% вы сразу на этом выиграете. Вот. А опасность единственная отвязка ОСДД стейблкоина. Но на текущий момент капитализация порядка 700 миллионов, а залоги и средства которые может себе позволить э, сеть трон чтобы поддержать его стабильность намного выше то есть пока в его капитализация не станет несколько миллиардов то пока это э, весьма безопасность tablecoin и отвязка его ну, просто э, маловероятность в ну, той же вероятность может и у sdt отвязаться все может произойти но эта вероятность очень низкая поэтому на текущий момент пока данная стратегия представляет некий интерес. Конечно, не нужно все 100% средств вкладывать именно в нее, но один из вариантов, имея 30% доходность на стейблкоины, которые у вас в любом случае все время под рукой, вы в любой момент можете вывести, и у вас их не могут заблокировать, потому что USDD это децентрализованный стейблкоин, в отличие от Tether от USD, вот этого стейблкоина, который все используют, то есть его заблокировать нельзя. А USDT можно заблокировать. Это прописано в его смарт-контракте. Если данная стратегия понравилось, ставьте лайки. Если вам что-то непонятно, вы хотите что данную стратегию реализовать, вы можете там договориться о отдельной консультации. И я помогу вам именно вашу запустить стратегию с учетом средств, которые вы можете на это Вывести, что-то рассказать по данному протоколу, потому что пока вот э, это один из вариантов э, достаточно надежных, которых можно использовать э, в криптовалютах. Но здесь все достаточно просто и понятно. Данный протокол в отличие там, от протокола там, других сетей децентрализованных, которые очень много потеряли средств, именно в сеть Tron на текущий момент много средств приходит. Потому что сеть эта постоянно развивается, и несмотря что у нее не так много протоколов, то средств, которые в этих протоколах вот, децентрализованы именно в области залочены достаточно большие. Сколько средств на данную стратегию потребуется? Как минимум 2000 долларов. 1000 долларов вы вкладываете в монеты Tron, которые позволят вам бесплатно производить все эти транзакции, и, наверное, 1000 долларов, которые нужно положить на депозит, из которых можно получать вот эти 30% годовых. То есть от, 1000 от 2000 долларов, если у вас есть в криптовалютном мире, вы можете данную стратегию реализовать, и это будет очень эффективно. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. И если нужна дополнительная консультация по внесению, по реализации данной стратегии, то вы можете написать на почту kbrobots.sobaka.kbrobots.ru Под видео, в данном описании к видео, эта почта тоже есть. Если у вас проблемы, соответственно, вообще с криптовалютой и вы хотите понять, что это такое, есть курс, полноценный курс, который полностью закрывает все пробелы, и вы уже изучив, что такое криптовалюта, можете приступать уже к централизованной, децентрализованной работе с данной криптовалютой на профессиональном. Всем спасибо.